Так, ну что, всем большой привет, на связи Евгений Карташов Продолжаем обучение в рамках курса BootHelp Обучение от А до Я Мы с вами прошли просто какую-то невероятную работу уже в рамках этого курса И сегодня мы побежимся по достаточно большому количеству обновлений Про которые я бы хотел бы вам рассказать, чтобы вы были в курсе всех событий, которые происходят Я напомню, если вы вдруг не знаете Первое, что у нас есть отдельный сайт Ссылка на него находится в описании к этому ролику Где вы можете подписаться на Telegram-бота Который вам поэтапно будет отправлять все уроки, все обновления, ответы на вопросы, которые возникают по платформе BootHelp То есть вот таким образом выглядит страничка, вы нажимаете на регистрация На платформе, если вы еще не зарегистрированы на платформе BootHelp, это вам подарит приветственные дни там, от 14 до 21 дня Для вас абсолютно бесплатного использования платформы, в рамках которой вы сможете все настроить, все проверить, все соответственно, ну, автоматизировать под вашу задачу и второе, это первое, да, то есть вы проходите регистрацию, второе, нажимаете на обучающий бот, вас приветствует мой бот, собранный на платформе, и вы сможете пообщаться с ботом, посмотреть, как все это дело работает, как работает меню, как работают кнопки, и увидеть бота изнутри, и, соответственно, именно этот бот будет вам отправлять все необходимые сообщения и уроки по боту, это максимально удобно, и всегда в телефоне у вас будут все обучающие курсы на эту тему, плюс там вас ждет еще бонусы, по другим платформам, по которым тоже есть бесплатные курсы от меня Итак, поехали Что нас теперь радует, что нового интересного добавили Добавили больше полезной информации о Bot Help. Добавили сноски, которых раньше не были То есть у нас теперь есть сразу вкладка на базу знаний Есть вкладка на журнал обновлений И это прекрасно Есть техническая поддержка я особое внимание застрю на журнале обновлений, потому что это очень интересная опция, которая раньше не было. Здесь теперь публикуются все обновления, которые происходят у нас о, о платформе. Про, про платформу, либо о платформе. То есть это как отдельный блок, либо отдельный сайт, где можно быстро посмотреть все обновления, которые вышли за последнее время. Это очень хорошо. А также добавили Академию Бэтхелл, в рамках которой есть также видео -уроки, в которых вы можете посмотреть, как что создается. То есть такое максимально базовое обучение, которое обучает пользованию платформы. Окей, супер. Побежали дальше. Добавились новые опции. Опции настроек сообщений. То есть они, точнее говоря, они были ранее, я просто про них никогда не рассказывал. У вас есть теперь опция, когда вы можете автоматически закрывать все входящие диалоги То есть все входящие диалоги перейдут в статус закрытые Вы не будете получать уведомления о входящих сообщениях Можно использовать в тех случаях, когда вы не отвечаете на новое сообщение вручную Или у вас устроен автоответ Это очень интересная опция, потому что часто а, и как раз таки про автоответ, про автоподписку Меня сейчас спрашивают почти под каждым видео, хотя я в каждом видео показываю, как это делать что делать с тем, чтобы человек, когда вам пишет сообщение, автоматически первое подписывался на ваше сообщение. Мы это настраиваем через функцию, сейчас секундочку, через функцию получается автоматизация и приветствие. То есть мы добавляем сообщение пользователю который при открытии диалога автоматически получит это сообщение, и по нему можно будет запустить либо бота, либо какую-то авторассылку. То есть вам просто человек открыл с вами диалог, и по нему запускается вот это. То есть теперь это реализуется через приветствие, делается максимально легко, потому что раньше мы это делали через костыли, связанные с авторассылками. То есть вот обязательно внедрите себе эту функцию. Автоматический ответ. То есть у вас пользователь, у вас бот может автоматически что-то спросить, либо задать какой-то вопрос. А, и здесь есть две опции: всегда отправлять автоответ. То есть, неважно, есть у вас агенты, то есть имеется в виду сотрудники, которые работают прямо сейчас, или нету, то есть отправлять им уведомление, о входящем сообщении, или отправить автоматический ответ. Вполне возможна история, когда вы ставите просто автоматический ответ, где просите пользователя сказать, допустим, что если вас интересует консультация, отправьте слово консультация или отправьте единицу. Если вас интересует, там. Цены, прайс, отправьте цифру 2. И вот на эти действия, то есть 1, 2, 3, вы настроите триггер автоответов, который будет запускать цепочку. То есть тоже можно таким образом использовать. Тоже достаточно интересное решение. А дальше, соответственно, что, что чаще всего спрашивают и какие есть вопросы. Ну, по приветству я уже сказал, да, то есть вы выбираете приветствую, выбираете канал, в который люди подписываются. Выбираете, что должно происходить. А то есть смотрите, в настройках выберите бота или авторассылку, которые будут оказаны при подписке на канал. То есть человек подписывается или на этого бота, или на эту, эту ссылку. И здесь вы сразу же можете указать текст сообщения и добавить кнопку. В том числе, если вы не будете выбирать действие, то есть конкретного бота, а выберете просто кнопку, вы можете в кнопку указать запуск какого-то конкретного бота. Вы здесь можете написать, что, о, добрый день, вы по поводу курса хотите начать обучение? Если да, нажмите на кнопку ⁇ Да ⁇ И, соответственно, ставите кнопку ⁇ Да ⁇ к примеру, тип кнопки действия, да, и ставите кнопку, к примеру, там начать обучение начать обучение, ставите кнопку, допустим, там зелененькая, положительно зеленая, нажимаете на сохранить, соответственно, появляется кнопка, и в рамках этой кнопки добавляете действия, то есть что сделать, добавить метку, ну, допустим, запустить бота, и ставите бота, который необходимо запустить, говорите, что готовы начать обучение, или вы хотите узнать там цены на наши товары и пользователь нажимает на кнопку «Начать обучение», и он автоматически подписывается на подписку. Я очень надеюсь, что вы меня не будете в следующих роликах спрашивать, как работает приветствие, но если что, повторю. Ладно, дальше, что еще появилось интересного? Появилась возможность быстрых ответов. Долгожданная функция, которая позволяет вам экономить массу времени и не отвечать пользователям одно и то же. То есть, если у вас не настроены автоответы, у вас вот здесь вот нет такой галочки. То есть, вот такой штучки, которая называется «Быстрые ответы», и если вам пользователь пишет какое-то сообщение, допустим, вот он написал мне FS Мы можем из него создать сразу же быстрый ответ И когда пользователь будет отвечать, задавать какие-то типовые вопросы, мы можем ему быстро отвечать Ну, к примеру, нам пользователь пишет слово «Привет» Мы можем ему автоматически ответить там, «Добрый день, спасибо, что обратились к нам» Соответственно, как, как это делаем? Как работает быстрый ответ? Вы нажимаете на кнопочку «Быстрый ответ» У вас есть сразу заготовка «Привет» Нажимаете на «Привет» У вас автоматически вставляется текст, вы отправляете пользователю все, и, соответственно, работают все теги, которые э, э, могут подменять данные, то есть под, подставлять необходимые данные. Соответственно, у вас точно есть вопрос, к примеру, сколько стоит, или вот такого характера. А, как с ними удобно работать? Смотрите, первое, когда вы нажимаете на добавить быстрый ответ, у вас появляется такое странное э, название. Его можно отредактировать. Нажимаете на карандаш, пишите, допустим, там, сколько стоит. А, стоит. Обращаю ваше внимание, что здесь обязательно нужно нажать на галочку, потому что если вы на нее не нажмете, Покажу, что появится. Оно не изменится. То есть мы а, меняем, нажимаем на ОК. Теперь у нас есть ответ, сколько стоит. Вы, вы можете задать вопрос, что она а, или там, допустим, вы можете скачать наш прайс-лист по этой ссылке и указать там ссылка ссылка.ру. Нажимаем на Сохранить, обновляем наш диалог с пользователем. И у нас теперь в быстрых ответах появляется, сколько стоит. Мы нажимаем на него и отвечаем. Таким образом мы можем автоматизировать наше общение. Это первое. Во-вторых, таким образом вы можете автоматизировать э, правильные ответы от ваших менеджеров, чтобы они не писали от себя, и написали ровно то, что они обязаны писать с точки зрения отдела продаж. Это тоже очень интересная а, функция. Плюс также вы можете задавать быстрые ответы сразу из диалога. То есть вам пользователи что-то пишут, вы им постоянно отвечаете, да, вы можете скопировать этот текст, нажать просто на ⁇ Добавить быстрый ответ ⁇ и вас просто сразу перебрасывают на создание а, формы. Да, я напоминаю, что меняете название, указываете текст, нажимаете на ⁇ Сохранить ⁇ Дальше, а, еще одно тоже интересное обновление, то, что добавили кастомную возможность изменения диапазона ⁇ Да ⁇ То есть вы можете теперь... Не просто смотреть за сегодня, вчера, последние 7 дней, последние 30 дней А выбрать кастомный период, то есть более длительный, длительный период отслеживания И посмотреть по всем метрикам, которые вас интересуют по, по пользователям И, соответственно, сделать их импорт Ну, импорт имеется в виду всех ссылок да, То есть, что подписались, отписались, достигшие действия, время подписок и прочее И что еще тоже очень круто добавленная функция Наверное, об этом надо было, было сказать в самом начале это в функциях ботах добавили шаблоны. Теперь вы можете создавать сразу простых ботов, э, используя шаблоны. То есть вы можете нажать на э, превью, то есть нажимаете на превью, открываете в новом экране, и можете посмотреть содержание бота. То есть он уже настроен, здесь указаны все необходимые даты, есть текст, который примерно можно использовать. Условия проверки а по времени, а проверка по дате, да, по, по, по времени идет, соответственно, отсылка. Если вас все устраивает, Нажимаете просто на копию под help и копируете, либо нажимаете на тест и смотрите, как срабатывает это, этот диалог Либо викторина с подсчетом баллов, либо, вот, допустим, там welcome серия, часто спрашивают, что а, помогите составить нам какую-то воронку Можете посмотреть, что вот, допустим, здравствуйте, я там сотрудник, через 2 минуты, чтобы ознакомиться, нажимаете сюда Через 2 минуты вот таким образом у нас выглядит меню ну и соответственно на главную, это просто возврат меню, мы с вами такое уже делали Ну и зацикливается меню, как раз таки, чтобы меню всегда оставалось э, рабочим Причем максимально похоже именно на структуру моего бота Чисто так, обращаю на это внимание а Сбор лидов сегментации, получается, здесь у нас идут э, вопросы То есть идут вопросы с действиями да, То есть идет вопрос у человека После, Если он не отвечает, через 2 минуты ему подбирают какой-то выбор В зависимости от того, куда он нажимает кстати, здесь условия почему-то не настроены, я думаю, что, наверное, находятся в стадии оформления Дальше, это у нас, получается, вопросы, а, ответы на вопросы Опять же, оно не настроенное, потому что а, в идеале было бы, чтобы пользователи Хотя тоже нормально, то есть можно было бы добавить этот блок еще раз с правой стороны, чтобы меню было зациклено То есть не все на данный момент не все блоки настроены корректно, я вижу, что есть, что можно исправить Но уже хорошо, что есть шаблоны, которые вы можете брать за основу основу, смотреть, как они настраиваются То есть по всем критериям, по всем... Ну, давайте я просто нажму на копию Здесь меня спрашивают, куда мне необходимо отправить То есть куда... Я давайте нажму, допустим, там на Save Floor Сохранить к себе, задал просто название Сейчас мне необходимо будет просто войти Немножко потупливает система Но в принципе это не меня, сейчас я это сделаю а, Точнее я не то нажал Смотрите, мы когда а, копируем задачу То есть как, когда мы копируем к себе а, Какой-то из блоков Мы просто должны указать свой, свой префикс домена То есть мы нажимаем на копировать его Вставляем сюда, нажимаем на сейф, И он нам его тогда перебрасывает именно в нашего бота Пишем здесь какой-нибудь бот Нажимаем создать бота он сейчас создаст бота и, соответственно, скопирует тот текст, который у нас был. Загрузка схемы занимает какое-то время. После того, как определенное время пройдет, бот у нас будет загружен, мы сможем с ними работать. С ним, с ними работать. А в целом это все. Достаточно интересное обновление. Приятно видеть, что сервис развивается. Приятно видеть, что руководство думает о упрощении работы. И в том числе это видно потом, что наконец-таки появились шаблоны Потому что шаблоны тема была непонятна, непонятно как что настраивать А теперь пользователи могут просто брать и копировать текст Тот, который уже настроен, просто меняя его на свой То есть это уже действительно прям конструктор конструктора Все, большое спасибо вам за просмотр Напоминаю, что для регистрации на PutHelp используйте вот эту ссылку ссылку, Чтобы получить 14 дней приветственных, да, и пользоваться платформой бесплатно. И чтобы не пропускать все уроки, ну, во-первых, подпишитесь на YouTube-канал, поставьте лайк этому видео и нажмите на обучающий бот в Telegram, чтобы вы могли подписаться на боты и изнутри увидеть работу всего, всего бота, всех функций. И одним из первых, либо одной из первых, получали сообщения о том, что выходят новые уроки и какие-то фишки, которые я не публикую на канале. Плюс вас зайду, там куча разных бонусов по другим курсам, которые для вас будут полезны. Все, большое спасибо за просмотр, большой палец вверх, подписка на канал и увидимся в следующих роликах. Пока-пока.